А я вам сейчас а покажу. Оп! Удержу нос опускаю. Вау! 60-60-60 левую педаль даю. Оп! Мне даже понравилось. Сейчас скорость потеряю до конца и суну ногу. Оп! О! Да, гидрёненько. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! Посмотрите, на какой красавице я сейчас полечу. Это планер Морель. Мариэля. И один из хозяев будет немножко вопрос задавать. Игорь, выбрать, да. Как тебе свет любви на планере? Можно ли влюбиться? Фланер? В Планер? Или ну, планер или, конечно, И... можно. Все хорошее можно влюбиться. Или если это будешь это лететь с этого с этим планером, может увидишь какую-нибудь э женщину. У меня а жена. Потом... Я женат. Туся, никаких женщин. Значит, ты просто ты будешь искать аист, и аисту шептать, вот Слушай, там во Франции да. надо еще это самое. Да. Знаешь, сколько я сегодня аистов видел? Столько. Это многодетная семья. Смотрите, какой зубастый. Вообще красота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 Сразу понятно, что планер этот итальянский Морелько. Да, и смотрим название Папа Альфа Виктор. Это самое. Альфа... Сейчас будет у нас самец Игорь, альфа-самец. Самая новейшая модель из Италии. Из Италии. Собрана. О, кстати, о Феррари я не подумал. Я попробовал Ламборджини, сейчас покажу спойлера от Ламборджини. А я сейчас вам покажу. Давай, Бедас.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 Ну, друзья, я бы за полторы тысячи. Главное, что он прекрасно выглядит, то есть он просто в идеальном состоянии, планер. Если мой, мой, друзья, надо ремонтировать мою деревяшку, то здесь все просто вот шоколад. Как говорят в Литве, ляда. Из металла, вот, только металлическая вот эта штуковина. Это фанера, то есть фюзеляж вот это все фанерное. Ручечка какая, ну вот сделано все просто очень красиво очень вот такое какая-то да качество Наб у наблюдается него... эстетика качество у него 32 он соперник этого к 6 цр ну и даже моего планера да да но ну, может поляр не такая хорошая у -у -у. но не жартельство типа. ну зато зато конечно просто у меня, видите, я даже вот словами говорю какими-то странными, я, потому что не знаю, что сказать. Я, я, я только что придумал название. Какое? Голуб мира. Голуб мира. Да. Расветка мне тоже нравится. Ну, немножечко, конечно, перебор разных цветов, но зато смотрится он очень весело. Нет, все хорошо, но даже веселее так. Вот как выглядят воздушные тормоза, вот они закрывают, соответственно. Вот эта ручка воздушных тормозов. Ну, вообще, сидеть прикольно. Я сижу как на стуле, то есть не как обычно в планере лежа, а именно сидишь в табуреточке. Вот мне очень интересно, как это будет ощущение с воздуха ощущаться. Сейчас посмотрим. Вытравливается трос. Видите, вот тут лебедочка у нашего самолета очень удобная. Лечу я на Мореле, как вы понимаете. Сейчас трос натянулся и все, так надо вспомнить. Отцепка здесь, воздушный тормоза здесь. Мореле посередше. Пошла жара. Потихонечку набираем скорость. Но ну, летит эта мореля. Классно. Ух! Хе -хе я лечу. Я лечу, когда табуретки сижу. Даже планинг я так не сидел. Блин, но зато видимость вниз просто потрясающая. Друзья, вообще кайфово. Скорость аж 140 фигачит он. Многовато, конечно, этой морели. Аж в желтый сектор залазит индикатор. Вот, 120 получше стало. Медленный планер, судя по всему. Но вот сейчас скорость буксировки 120 намного лучше, по ощущениям себя ведет машинка. Ну все, набираем высоту. Ну, вот, высота 700 метров. Подходим, наверное, к окончанию буксировки. Хорошо ведет себя планер за буксом. Управляется прекрасно, прям нежненько, никаких проблем. То есть мой SF27 более нервный какой-то за буксировщиком. 900. Оп, цепка. В сторону ухожу. И вот смотрите, за счет сброса скорости я раз, и уже 950. Ага. Так, какой-то здесь триммер. О, смотрите, в потоке сразу отцепился. Хе -хе -хе. Вот это кайф. Триммер только где здесь. Ладно, пока не знаю, где триммер, буду бить триммера. Вау! Классно. Побрюмкивает. Это меня предупреждал Павел, что будет иногда бренчать сверху этот обтекатель на малых скоростях, который металлический. Но в целом прекрасно. Скорость. Ну, вот На 80 я сейчас летаю. Я так понимаю, что можно и медленнее. Давайте попробуем медленнее, чем 80. Плохо вам видно, наверное, из этого шарика. Вот сейчас 60, 70 Ну вот он уже начинает на 70 Нет, не трясется ну, вот сейчас но Давайте посмотрим, как вообще он На около срывных скоростях Вот сейчас Как раз Оп, 60 Летит еще, но трясется конкретно сейчас прямо его лихорадит бедного Вот, все, нос опустил и потом попробую вам еще показать сваливание What? Надо а же всегда знать, что творится с планером. Так, ну все прекрасно, надо фоточку сделать. Прямо стою в потоке, даже фотография получается честная, восходящий поток на крыло Мореля. Ну, посмотрите, друзья, <с Saristels> как я удачно затянули. Это мы, я уже финишировал на SF27, то есть мы закончили летный день. Я, вроде как, не очень даже неплохо его отлетал, потому что мы взяли, я пролетел все, вот, и некоторые коллеги так и не пролетели маршрут, то есть я корил себя за то, что я слишком быстро его пролетел, то есть 10 минут не долетал, 12. Оказалось, что это, как я и рассчитывал, значительно лучше, чем просто не приземлиться на аэродром. По курсу там какой-то планер стоит, набирает, это, видимо, к -7 катается. Такая прекрасная Мореля. Как бы так сейчас руку не согнуть неудачно, потому что был у меня незабываемый случай, когда я э, вытащил руку, пытался закрыть заднюю форточку в двухместном планере, и рука застряла. Я лечу в двухместном планере застря... застрявшей рукой. Было это крайне не -не -не неприлично. Давайте посмотрим, все-таки, как он сыпется на близкой к срыву скорости. Вот, удерживаю от крена. А вот смотрите, свалился просто на крылой, ну просто в крен ушел и все. К сожалению, нету нет кунитки. Давайте еще раз. Удерживаю, удерживаю, удерживаю, удержу. Не даю крен войти. Удерживаю нос опускаю. Вау! Слушайте, с -с -с, вот эта штука в штопор входит. Ну, в смысле сваливания не так, как SF-27, более менее бодренько. Давайте попробуем еще разочек. Мне даже понравилось. Так, и сую ног. Нет, не, не, я пока еще скорость не потерял. Сейчас скорость потеряю до конца и суну ногу. Вот так, раз. Оп. О! Да. Гедрненько. Надо и предупредить, что по штопору он такой ну, прыгает. Вы выходит, сами видите, как пробка из бутылки, но я чужой планер крутить в самом стопоре то не хочу. То есть это как бы некрасиво не будет. Но сваливание я вот показал. Ну, давайте посмотрим это сваливание вот с видом на крыло. Вот видите, сейчас отгаш огромный, планер летит, летит, летит, летит, летит, летит. А вот нос опустил. Ой, свалился на левое крыло. Ну то есть он не хочет парашютировать, нос просто опускать, он все-таки пытается на что-то свалиться. Давайте попробуем... Вот так форточку я открою, через форточку красивый вид будет на крыло, на которое он свалится. Опять скорость я вам диктую. Сейчас 60, 60, 60, 60 левую педаль даю. Оп! Так. Ну, нормально. Мне все-таки интересно, можно ли его заставить держаться не, не получает. Вот сейчас но запустил. И сразу в левый крен какой-то уходит. Давайте посмотрим, как на нем... Я возвращаюсь поток восходящий. Здесь около полуметра. То есть вот сейчас опять... Ну, вот, чтобы вы понимали, на номере 3,01 метра в секунду. Вроде что-то опять запищало. Встаю в поточек этот, ну, или в слабый нолик. И мне просто интересно посмотреть, насколько комфортно планер будет стоять спирали. Вот этот старенький. И как он будет себя вести на минимальной скорости. Вот сейчас я до 60 его завесил. Вот он трясется, дрожит. Он продолжает вращаться, но уже, конечно, управляется отвратительно. Так, нет. Ну, в смысле, ну, управлять, как и должен, управляться на околосрывных режимах. Не хочет меньше скорость делать, пытается завалиться. На 60 км в час он ведет себя примерно как SF27, то есть его лихорадит, Он спираль сохраняет, но при этом периодически чуть под разгонится, то крен увеличит ну, то есть нестабильное поведение на очень маленькой скорости, на 60 а вот теперь смотрите 70 и на 70 совершенно другая картинка прекрасно он стоит Ну вот как это выглядит на панели приборов, видите задран достаточно капот и вот планер висит классно, пилотировать его приятно не знаю, я, я не знаю даже слово какое правильно сказать, но такой какой-то особенный вот он, реально особенный. Что и из самого особенного вид потрясающий. То есть посмотрите, я сквозь собственное плечо смотрю вниз. То есть обзор в планере. вот за счет вот этой вот кабины, торчащей вверх, просто феноменальный. То есть ты реально сидишь как на такой небесной табуреточке. Вау. Посмотрите на меня хотя бы, как это выглядит мое положение в этом планере. Вот так. Я такой довольный, сижу и смотрю вокруг. Спасибо, Ачо Павеллайка, давей поскрейдите. Спасибо, говорю моему другу Павелусу, что он дал мне такой планер. Пролетец. пролететься. 600 метров высота. Здесь от этой точки до аэродрома близко. Я вам покажу. Сейчас я вам покажу, куда мне лететь. Вот туда аэродрома далеко можно здесь еще потусоваться народ там заходит на посадку активно так что бы наверное хотелось посмотреть еще ну давайте посмотрим ну высокую скорость я потом посмотрю все равно еще раз на, на заходит на посадку ну вот 120 как он идет до 120 до 130 нормально идет ну а теперь 140 допустим конечно, чувствую, что он, он уже нос наклонил вниз и фигачишь, как на табуретке такой вдоль речки. Наверное, все-таки 140 это не его скорость, думаю, что эта штука, чтобы летать медленнее. Вот час 80-90 км в час и просто, можно сказать, стихии этого планера. К аэродрому я еще всегда успею. Еще раз вам хочу показать Бирштанас, это достаточно красивое такое местечко, курортное, на берегу Немана, видите, петля Немана, впереди город Преной, и вот, собственно, Бирштанас, как это красиво все выглядит, сюда можно приехать в отпуск, пожить в каком нибудь пансионате. Погулять по речке, поплавать на кораблике, видите, вот кораблик тоже присутствует, ну очень красиво, ну и сосновый лес, естественно, запахи, разогретых сосен и всякие приключения. Так, ну а я, пожалуй, все-таки пойду в сторону аэродрома, будет некрасиво сесть на чужом планере где-нибудь в полях, так-то мне кажется, что я 10 раз долетаю до аэродрома, но знаете, одно дело кажется, другое дело чужой планер. Аэродром прямо по курсу. Давайте слетаем к берегу речки и пролетим вдоль берега речки. Сейчас финишировать должны планиристы, но они, похоже, все уже финишировали. Там не так как много сегодня, помимо нас. Я-то финишировал давно. Разыграли три дня в классе ретро, на котором я летал. Но я не знаю, какой я там буду зачете, в общем, вчера был первым. А сегодня утром еще был первым. А, так, ну что, высота 300. Давайте так спокойненько, вальяжненько пройдемся вдоль и зайдем на посадку с края аэродрома. То есть мне уже хочется просто тоже пролететься. Вот скорость 100 км в час, та со скорость, с которой планировочек этот прекрасно летит. как я босиком по небесам. Ой, фотку еще надо сделать. Проходя вдоль речки. Вы можете наблюдать, как люди прекрасно живут. Представляете, вот такой домик иметь. на речечке. Своя пристань. Рыбки свои тут прикормленные. Уютненько. И вот аэродром. На самом деле, я всегда думаю, что надо когда-нибудь сходить и искупаться на эту речку. Но, как видите, как-то все никак не получается. Надо готовиться к посадке. Хотя бы на нее настраиваться. Там планер заходит тоже на посадку. О, речка Я. Красота. 100 километров в час. Ну, я, наверное, примерно в том же стиле, который использовал на своем планере. Зайду вот так, пролечусь над аэродромом. Это же прикольно. Вот сейчас такой мне заход будет над елочками, над деревцами. Я избыточно сейчас высоты имею. Поэтому я такую змейку сделаю. Вообще, эти планера предназначены для того, чтобы летать на них как на параплане. Смотрите, раз. Вот так. Оп! Фактически парапланирует такой заход. Так, я смотрю, как бы мне мимо всех планировок этих проехать. Ну, мимо и проеду. А как и на параплане. Так, ну вот это уже избыточно будет. Все. Пролетаю над колдуном лечу в сторону посадки, посмотрим сколько я пролечу, вот у меня скорость 100, высота может быть 5 метров, и без, без, без использования интерцепторов захожу, и похоже что ждет меня, друзья, превеликий позор, потому что я не долечу далеко, придется этот планер тащить пешком, 80 летит, еще на 80 летит Еще летит, еще летит Еще летит, еще летит ну, Лучше же лететь, чем пешком идти Летит, летит, летит не, не, не, не, не. Летит, летит, летит летит, летит. О, Можно сказать, не так уж я и плох Метров 300 не долетел Дело в том, что на этом планере не работают тормоза Воздушные работают, но ведь я ими не пользовался Черт, это, конечно, обидно Потому что можно было посмотреть на их эффективность Конечно, позор. Вот приземлиться без воздушных тормозов. Эх, надо будет перелетать полет. А, тормоза не попробовал. Зато мне было очень интересно, как эта штука вот так приземляется вот в этом стиле. босиком по небесам медленнее. Очень летучий планер. Ну, летучий вот у земли вот это ощущение. На маленькой скорости ночью еще летит. Там, где шлякер уже давно коснулся, эта штука до 60 летела. Даже потом еще может быть и чуть меньше. Такое вот очень, очень приятное ощущение, тем более ветерочек, скорость практически относительно земли очень низкая. Я вот на своем так приземлялся, мне очень нравится. И вот сейчас тут. Ну и заодно я, видите, оставил запас. Куча планеров еще впереди, мало ли что, с этим отсутствием тормозов. А колесный тормоз, ну, по-хорошему нужен планеру, но здесь расчет такой вот. Если вдруг ты чувствуешь, что тебе нужно оттормозиться, даешь ручку от себя, планер становится на нос, а на носу стоит очень мощная лыжа. И получается вот это торможение носом, плюс, собственно, сам пикирующий момент из-за этого торможения возникает. Планер сам себе эту лыжи останавливает очень быстро. Что я могу сказать? Итальянская штучка. То есть очень приятно, очень забавно. Хорошо бы, конечно, полетать, когда потоков побольше. Ну, поточки я какой-то покрутил. Времени мне хватило. Самое главное, хватило батарейки в камере. Что вам снять, друзья? Рассказывайте потому что мне иногда вот такой попадается, насколько это интересно, потому что, может быть, люди говорят, да ладно, это какой-то вот хлам, может, вам не интересно. Мне интересно очень, поэтому я делаю хотя бы для себя, но если кто-то скажет, что эгигей контент, огонь, это вселяет в нас, в Беносом, в вот во всю нашу команду, в Арминоса, наверное, какой-то вот... Водушевление вселяет, и мы хотим делать это дальше, продолжать и вот так э, снимать вам настоящее босиком по небесам. Видите, так раз, и ух, босиком. До новых встреч на нашем позитивном канале Мечта Летать. Всего вам доброго. Вот он прилетел. Какие впечатления? Итальянская штучка. Классный Классный планер. До посадки классно получилось, я там заходил такими восьмерочками, как на параплане. То есть вот это большой, хороший, классный параплан. Очень послушная, на ручку реагирует прекрасно. Скорость 140, конечно, уже, наверное, не ее. Вот 120 в самый раз, больше точно гнать ее не нужно. А так она вообще лучше всего до 100 летит. А на 80 она крутит, на 70 крутит, на 60 начинает дрожать. И так все уже. Нормально. Настоящий, хороший, красивый деревянный планер. Очень, очень своеобразная такая, очень итальянская. Короче так, все покупаем Ferrari и к Ferrari Morelli. И все да, будет вот классно. Фактически, да, Morelli, Ferrari. Автомобиль без водителя. И кто же тут? Фуксирует. И вот волка. А как он плаваем. там? Вы все, говорили, у него что... автоматическая лебедка, Фланерный... электрическая. И даже машина послушна ему Еще идем и смотрим Действительно ли нет там водителя Нет, нигде нет Смотрим, нету Волков, как ты так можешь? Могу, мечты сбываются Это офигенно